Всем привет! SEO включает в себя несколько важных аспектов. Если с внутренней технической оптимизацией сайта поможет наш второй продукт Netpeak Spider, то Netpeak Checker мы позиционируем как мультифункциональный инструмент, который позволяет решать следующие задачи. В первую очередь это интеграция с топовыми SEO-сервисами, что позволяет вам получить более чем 400 параметров, любой страницы или всего сайта для дальнейшего анализа или сравнения сайтов страниц между собой. Парсинг поисковой выдачи Google, Яндекс, Bing и Yahoo. Собирайте топы по любым ключевым словам с супер кастомными настройками. Анализ ссылочного профиля. Либо вашего сайта, либо сайтов конкурентов. Оценка качества площадок для размещения ссылок. Эффективный линкбилдинг – это наше все. Поиск доменов с истекшей датой регистрации для построения собственной сети сайтов, так называемый PBN. Сбор контактных данных, имейл, номер телефона, социальные сети, потенциальных клиентов или партнеров в любой бизнес-сфере. Проведение разноплановых исследований и бенчмаркинга. От изучения стратегии продвижения конкурентов до поиска идей для создания оптимальной тактики по контент-маркетингу. В этом видео я хочу быстро познакомить вас с Notpik чекером дать как можно больше практической информации, чтобы вы поскорее могли приступить к эффективной работе с программой. Поэтому, после просмотра предлагаю проверить, насколько мы прокачали ваш навык владения продуктом и пройти небольшой тест. Ссылка на него будет под этим видео. Давайте пройдемся по программе, чтобы увидеть ее основные возможности. Для начала работы вам необходимо добавить список рулов, выбрать нужные параметры и нажать на кнопку старт. Это могло бы быть все но и предлагаю детальнее остановиться на каждом из этих пунктов и не только. Чтобы программа смогла проанализировать параметры, совсем не лишним для нее было бы знать, для каких страниц их собирать. Добавить страницы в программу можно пятью способами. В первую очередь это ввести их вручную, в специальное поле. Затем можно добавить их из какого-то файла форматов xlsx, csv, xml, кстати, такая именно эта функция есть на главном меню. И хочу обратить внимание, что вы также можете загружать урлы в программу из проектов на пик или прошлых проектов в чеке. Следующий вариант это загрузить из карты сайта, например, текущего вашего проекта. Либо же вставить из буфера обмена. Кстати, можно просто нажать на таблицу и нажать знаменитую комбинацию Ctrl-V. Также можно перенести список страниц из партии RPS, но это секретный способ, о котором я расскажу чуть позже. Одна из главных задач NetPick Checker – агрегировать данные из различных сервисов в единую таблицу. Потому хочу подробнее рассказать о множестве параметров и их назначений. Первая группа – OnPage. Когда мы говорим OnPage, мы имеем в виду, что данные находятся на самой странице. И чтобы их извлечь, не нужно обращаться в какие-то внешние сервисы. Используя параметры на этой вкладке, программа может собрать основные SEO-показатели. Например, код ответа сервера, тайтл, description, заголовки, h1 и многое другое. Также можно вытянуть контактные данные. Это email-адреса, телефонные номера, ссылки на социальные сети. И даже определить язык страниц. Дальше внешние сервисы, такие как Serpstat, SimilarWeb, Moz, Ahrefs, Simrush и так далее. Наш инструмент интегрирован с топовыми SEO-сервисами, что дает возможность проанализировать ссылочный профиль, трафик и ключевые слова. Обратите внимание, что некоторые параметры касаются определенного URL, а некоторые — всего домена. Чтобы получить параметры из этих сервисов, зачастую необходимо иметь доступ к платным API-ключам. Однако некоторые позволяют вытягивать данные бесплатно. Например, некоторые параметры из MOS, Linkpad и Alex. Дальше идут данные из выдачи поисковых систем Google, Bing, Yahoo и Яндекс. Эти параметры позволяют проверить факт индексации, кеширования, склейки, а также вытянуть заголовок и описания, которые отображаются в результатах выдачи по конкретной странице. Для поиска дропов будут полезными параметры DNS, HUIS, и машин. То есть, если вы хотите найти домены с истекшей датой регистрации, то используйте именно эти параметры. Следующие социальные сети Facebook и Pinterest. Здесь вы можете посмотреть количество реакций, шейров либо же пинов по конкретной странице, а также Open Graph разметку, которую Facebook зафиксировал для этой страницы. Это именно тот текст, который Facebook подставляет, когда вы делитесь этой ссылкой а также несколько полезных интеграций с сервисами от самих поисковых систем. Первое это Яндекс Вебмастер, где вы можете посмотреть параметр x, который поможет вам понять, насколько полезен ваш сайт для пользователей с точки зрения Яндекса. Затем Google Structure Data. Он поможет провести валидацию микроразметки и найти в ней какие-то ошибки. Затем Google Page Speed Insights который пригодится при оценке производительности и скорости загрузки страниц как с мобильных устройств, так и с десктопа. Google Mobile Friendly Test. Считает ли поисковая система страницу оптимизированной под мобильные устройства или нет? И Google Safe Browsing, которая поможет определить, есть ли страница в так называемом черном списке нежелательных для пользователей. Чтобы не запутаться в огромном множестве параметров, мы их детально описали в нижней информационной панели. Просто кликните на любой из них и увидите подсказку. Предлагаю воспользоваться шаблоном, который выберет все бесплатные параметры, а также дополнить его несколькими параметрами серпстата и ахревса. Затем запустить анализ, пока мы с вами разберем основные настройки программы. Давайте начнем с вкладки «Общие настройки». Здесь можно задать язык, выбрать цветовую схему, да, темная выбирается именно здесь, задать максимальное количество потоков работы с внешними сервисами. Затем вкладка OnPage. Здесь можно задать скорость получения именно OnPage параметров, выбрать необходимый юзер-агент, если это нужно, и добавить связку логин пароля для прохождения базовой аутентификации. На вкладке «Поисковые системы» можно указать глубокие настройки, которые повлияют на получение параметров поисковых систем как в основной таблице, так и в секретном инструменте, о котором я расскажу чуть-чуть позже. Здесь можно указать геолокацию, язык и фильтр по времени появления страниц в индексе. Затем идут вкладки внешних сервисов. Здесь вы можете добавлять свои API-ключи и отслеживать, сколько у вас осталось лимитов. Для некоторых сервисов Типа серпстата есть дополнительные настройки, например, выбор конкретной поисковой базы, ну и в конце вкладки, которые помогут обойти ограничения поисковых систем, подключив на пикчекер к сервису антикапчи или добавив прокси. Кстати, тут же вы можете проверить их работоспособность или наличие каких-либо блокировок этих IP в поисковых системах. Пока мы разбирали настройки, программа закончила анализ страниц по 101 параметру. Давайте разберем, что можно делать с полученными результатами. В Netpeak Checker интегрирована аналогичная с Netpeak Spider таблица, которая является самой мощной на рынке и позволяет удобно работать с огромными массивами данных. Вы можете использовать, например, группировку, либо же сортировку по любому параметру, также есть быстрый поиск. Кстати, тут удобно, что введя здесь любую фразу, программа будет искать это значение по всем полям в таблице. Можно использовать кастомные фильтры, задав ваши собственные условия. И последнее это контекстное меню с множеством функций. Все эти продвинутые возможности позволяют сравнивать страницы между собой, получать только самые интересные вам выборки находить полезные инсайты и, наконец, выгружать необходимые отчеты, с которыми потом можно работать в привычных вам сервисах. Давайте начнем рубрику лайфхаки. Вы можете перенести нужный список страниц в Netpick Spider, чтобы обогатить дополнительными данными и детальнее их рассмотреть. Второе. Параметров в программе очень много, потому на боковой панели есть специальный поиск, который быстро поможет вам найти нужный параметр, а по клику на любой из них вы еще и перенесетесь в соответствующий столбец в основной таблице. А теперь давайте перейдем к тому самому секретному инструменту Parser PS. И нет, в этом случае PS не полотенцесушитель. Это инструмент, с помощью которого вы можете вытягивать данные по любым запросам из поисковой выдачи Google, Яндекс, Pink и Yahoo. Сейчас я покажу на живом примере, как спарсить выдачу по 10 запросам, и мы вместе проанализируем сайты, которые там найдем. Чтобы начать работу, открываем парсер PS, вставляем в него список запросов, если необходимо, настраиваем парсинг и нажимаем на кнопку старт. Вот в принципе и все, что нужно знать о запуске этого инструмента, но я предлагаю подробнее остановиться на каждом из этих этапов. Если у вас достаточно ресурсов компьютера, вы можете добавлять хоть десятки тысяч фраз. Каждый с новой строки. Если вам нужно сделать более кастомную проверку, то к запросам можно добавлять поисковые операторы. Например, intitle, либо же любой другой. А если нужно применить такие поисковые операторы к каждому запросу, то можете использовать для этого специальное поле префикс. Тогда он будет подставляться к каждому следующему запросу. Например, таким образом можно искать обратные ссылки на домен, либо же упоминание бренда. Например, минус in, in url adobe.com, а в запросах ставим название продуктов: Adobe Photoshop, либо же Adobe Premiere Pro. Давайте более детально посмотрим на настройки парсера PS. На этой вкладке можно включить одновременный сбор результатов из нескольких поисковых систем, указать желаемое количество результатов выдачи для парсинга и добавить анализ различных сниппетов. Также перейти на вкладки с дополнительными настройками, которые сильно влияют на работу этого инструмента. Перейдите в настройки поисковые системы, чтобы задать нужный регион и язык. Например, чтобы получить результаты конкретно для Николаева на украинском языке. Если вам нужно проверить очень много запросов и или сделать это быстро, вы можете добавить в сервисы антикапчи, которые будут решать ее за вас автоматически, либо использовать прокси, чтобы отправлять запросы с различных IP-адресов и меньше сталкиваться с блокировками поисковиков. Теперь, когда инструмент закончил парсинг поисковых систем, он собрал все результаты в единую таблицу где видно позицию каждого результата, заголовок и описание из выдачи. Если были дополнительные ссылки, они были бы здесь. И также другие полезные параметры серпа. Полученные результаты можно точно так же группировать, сортировать, применять кастомные фильтры или быстрый поиск. Например, можно быстро посмотреть все результаты, у которых в, Давайте в заголовке есть слово «купить». Или можно сгруппировать результаты по другим параметрам в таблице. Или найти все результаты, где в сниппете будет найдено слово «Доставка». Рубрика «Лайфхаки» возвращается. Помните, я говорил, что можно добавить список страниц для анализа прямо из парсера PS? Так вот, я не шутил. Сразу же после получения результатов по списку запросов, вы можете перенести в основную таблицу либо полные url либо только хосты, то есть, грубо говоря, уникальные домены. Давайте посмотрим, как можно интересно использовать эту выгрузку. Для этого включаем количество ссылок в Ахревсе, чтобы посмотреть на ссылочный профиль, и количество ключей в топе от серпстата. Затем добавляем парсинг контактных данных из группы OnPage, то есть email-адреса и телефонные номера. И таким образом мы сможем связаться только с самыми эффективными площадками для нас, и договориться о размещении какой-то статьи либо же получение ссылки таким же образом можно получать потенциальных клиентов почти для любого бизнеса вы занимаетесь офисной мебелью выгружайте список всех бизнес-центров в различных городах а затем в рамках одной таблицы собираете их контактные данные и предлагаете свой товар вот и профит И на этом далеко не все. Если вы хотите узнать больше кейсов применения NetPick Checker конкретно для вас, мы подготовили специальную страницу, которая вам покажет, какие задачи специалисты из различных сфер решают с помощью NetPick Checker. Давайте подведем итог. Что выделяет NetPick Checker на рынке и делает его по сути уникальным инструментом? В первую очередь это интеграция с топовыми SEO-сервисами. Больше не нужно вручную совмещать множество отчетов из разных мест. Программа сделает это все за вас. Парсинг выдачи поисковых систем. Вы можете добавлять сколько угодно запросов, регулировать скорость самостоятельно. И главное, включать его тогда, когда вам нужно. Полная кастомизируемость. Как вы уже, наверное, поняли, это конек наших программ. Продвинутая таблица результатов и удобный экспорт. Выгружая любую таблицу, вы получите файл с точной копией того, что вы видели в программе, учитывая группировки, сортировки, быстрый поиск, фильтрацию и другие возможности таблиц. Вшитые алгоритмы защиты от блокировок поисковых систем. Мы провели большое количество тестов, чтобы найти оптимальные настройки работы с поисковиками и относиться к вашим прокси максимально бережно. А для самых продвинутых пользователей мы дали возможность использовать сразу же несколько сервисов решения CAPTCHA, чтобы вы могли получать еще больше данных. И, наконец, мультифункциональность. Проводите исследования целых ниш, ищите дроп-домены, собирайте контактные данные для дальнейшего аутрича потенциальных клиентов, либо же партнеров. Мы сталкиваемся с новыми кейсами применения надпик пикчекера каждый день. Это целый мир возможностей пользуйтесь ими спасибо вам огромное за внимание на этом у меня все не забывайте про тест под этим видео всем хорошего дня и трафика пока пока